всем привет друзья давно меня не было на канале и вот я вновь решила снять обзорчик на вот такие вот маркеры для скетчинга кстати на моем канале появились комментарии друзья комментируйте мне будет очень приятно почитать ваше мнение вот такие вот маркеры для скетчинга заказали мы на вам их 80 штук очень классная тут такая вот футляр коробочка на замочке идет с ручечкой, что очень удобно можно взять их с собой просто так вот и куда-то понести. На замочке здесь вот так вот открывается аккуратненько. И мы видим вот такие вот замечательные маркеры. 80 штук разноцветных цветов. И вот этот вот 81. Нулевой он шел как подарочный маркер. То есть здесь всего 81 маркер. Заказывали мы их на пошилок Посылочка шла недолго. Буквально два 3 дня. И эти чудо-маркеры были у нас. Цена этих маркеров нам они обошлись в рублей, 1086 рублей. Мы брали их по скидочке. Там тот момент была на Валберрис скидочка. Поэтому нам они обошлись в 1000 рублей. Плюс на Валберис нам сделали еще скидочку 100 рублей. Ну, и того получилось 986 рублей. Или 83, точно не помню. Вот такие вот чудо-маркеры. Так, детки у меня сделали вот такую вот раскадровочку этих маркеров. Потому что бывает, что открываешь маркер, а перо у них, допустим, не соответствует заявленному цвету допустим, возьмем вот этот вот маркер-то, открыть, если бы. Оно такой нежно-нежно-розовый цвет идет, 27-й. А на самом деле он здесь вот такой вот, перо у него оранжевое, то есть маленечко несоответствие. Ну, насколько я помню, дети говорили, что не несо соответствует только у одного маркера. Остальные все цвета, в принципе, соответствуют заявленным. Ну, все равно дети вот сделали такую вот сеточку. Бывает, что в некоторых сеточка такая идет уже... Вложено Вовнутрь таких маркеров Но здесь у нас не было такой сеточки У нас есть там он внизу Такие подставочки Что очень удобно И в маркеры не рассыпаются Там две такие пластиковые подставочки И каждый маркер стоит на своем месте Вот И детки рисуют у меня вот такие вот Замечательные рисуночки С помощью таких маркеров для скетчинга Они не оставляют разводов Единственное, что они на тонких листах очень-очень сильно просвечивают, поэтому листочки лучше брать потолще. И вот так, на таких белых поверхностях лучше не рисовать, лучше подкладывать какую-нибудь клееночку или еще что-то, мало ли. Но ну, они про, ну, про, прокрасят вам стол, поэтому лучше что-то подкладывать. Такие вот рисуночки, дети в восторге, дети очень довольны. Друзья, заказывайте тоже такие маркеры, радуйте своих деток. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте классы. Всем пока-пока.